Добрый день всем! Сегодня мы рассмотрим новый продукт от компании Ultimaker 3D принтер S5. Вес упаковки составляет 29 кг и для его транспортировки и перемещения нужны 2 человека. Приступим к распаковке принтера. Аккуратно снимаем боковые зажимы коробки и удаляем вверх. Внутри принтера хорошо укреплены и расположены две катушки расходного материала. Одна катушка ПВА диаметром 2,85 мм натурального цвета. И одна катушка нового пластика тав диаметром 2,85 мм черного цвета. Прочность как у ABS. На самой катушке расположена наклейка с 75C чипом на котором записана информация как Тип материала, диаметр, цвет и вес Катушки в вакуумной упаковке с силикогелем для впитывания влажности Аккуратно убираем дно коробки и располагаем принтер на стабильную поверхность На стеклянной двери мы наблюдаем резиновые заглушки для фиксации во время транспортировки Эти заглушки мы аккуратно снимаем Устекляние двери для контроль потока воздуха внутри камеры. Ручки двери качественно выполнены из алюминий, а со внутренней стороны передней планили закреплены магниты, чтобы плотно закрывались дверцы. Внутри принтера также расположена коробка с аксессуарами. И давайте посмотрим, что в ней расположено. Благодарственное письмо о том, что выбрали данный продукт. Короткое, пошаговое руководство для установки аксессуаров. XY кальбировочный шаблон. Короткое описание о материале ПВА. Рекомендации по печати, хранению данного материала и другое. стекло на котором можно печатать с обе стороны. Держатель катушки, встроенной эмфиси системой для считывания данных. Такой же модуль установлен на самой наклейке катушек и используется для быстрой регистрации тип, цвет и диаметр материала. На самом держателе есть маркировка 1 и 2, указывая на то, где ставится. Катушки для экструдера 1 и 2. Шестигранная отвертка 1,5 мм. Модель, напечатанная на заводе производителя двумя экструдерами, материалом пола черный и серый. Сетевой кабель для подключения 3D принтера в локальную сеть. клей-карандаш смазка магнолуга для трапециевидного винта USB накопитель вербатим на 16 гигабайт смазочное масло для швейных машин которые используются для смазывания всех направляющих осей X, Y, Z. Печатающий картридж три штуки. маркировке BB предназначен только для печати PVA водорастворимый материал. И второй. Два картриджа с маркировкой AA, предназначенные для печати PVA, ABS, нейлон, CPE и другие материалы. калибровочная карта. На первый взгляд мы заметили следующие изменения в данную модель 3D принтера. Увеличенная область печати, которая составляет 330 240 на 300 миллиметров. Новая силиконовая прокладка, установленная в передней каретке печатающей головки. Она стала более надежной, плотной и хорошо укрепленной дополнительной металлической пластины, которая защищает экструдеров от возможным заливанием горячего пластика. Печатающий стол полностью модифицирован ребрами жесткости, а задняя панель сливается с печатающего стола, чтобы уменьшить попадание нити внутри самого стола, цветной сенсорный экран. Оси X составляет 10 мм и оси Y 8 мм, так как область печати принтера увеличилась, а печатающая головка стала немного тяжелее. Более толстые направляющие печатающие головки. Каретки крепления направляющие печатающей головки остались прежние, а это означает, что сами направляющие в концах крепления имеют диаметр 6 мм. Кабель печатающей головки зафиксирован лучше. Шкиви коротких ремней стали больше, а именно на 36 зубцов для обеспечения более качественную печать. Модифицированные механизмы подачи материала. Новый удобный прижимной рычаг. Есть встроенный блок питания и зажимы для фиксации кабеля. А также на заднюю панель наблюдается вентиляторы для охлаждения электроники. МФС порт выведен наружу для удобного подключения. Далее устанавливаем держатель катушек, подключаем в МФС порт и включаем сам принтер. Как только включили принтер, загорелась подсветка принтера и погасла. Два раза. А потом появилось приветствие на дисплее. На самом дисплее отображаются три опции, которые открывают дополнительные параметры настройки принтера. Нужно сказать, что с новым дисплеем все смотрится более интуитивно, более понятно, красиво, информативно и удобно. Но в начале нужно время, чтобы привыкнуть и найти все нами известные настройки. Меню принтера доступно на несколько языков, в том числе и русский. Первая опция указывает на готовность принтера к печати и способ печати через USB накопитель, Wi-Fi или локальную сеть. Вторая опция приводят нас к установке или замена экструдеров, загрузка или выгрузка материалов и тип печатающей пластины. Сейчас доступно только стекло, но на будущее будет доступна алюминиевая пластина, которая применяется и дает отличные результаты печати при использовании инженерных материалов, которые обладают ряд свойств, которые при использовании стекла не всегда дают положительные результаты. Во-первых, устанавливаем PrintCore тип BB, а потом и PrintCore тип AA. В меню отображается просьба открыть переднюю каретку и подтвердить действие. Далее идет подготовка к установке. Потом устанавливаем экструдер и закрываем каретку обратно и подтверждаем наше действие. Сейчас в меню... Отображается, что экструдер тип BB установлен. То же самое проделываем и для экструдера тип AA. Далее мы загружаем материал. В первую очередь мы загружаем материал ПВА, так как он будет ближе к задней панели принтера, а также номером 2 обозначено на самом держателе. Нажимаем в меню «Материал» и «Загрузить». Устанавливаем катушку на держателе и ждем пока принтер автоматически определит тип материала. Подтверждаем наш выбор. Проталкиваем материал в механизме подачи обозначен цифрой 2 и нажимаем «Загрузить». Ждем пока материал не начнет выходить через экструдер и подтверждаем наш VIP. То же самое проделываем и для загрузки материала TAF-POLA. Третья и последняя опция в меню принтера относится к параметре принтера, калибровка, подсветка, настройка яркость дисплея и другое, обслуживание, настройка сети прежде чем начать процесс печати нужно сделать активное выравнивание печатающего стола процесс активное выравнивание печатающего стола началась процесс активного выравнивания занимает примерно 9 минут и производится оно намного лучше и точнее чем на 3d Printer Ultimaker 3 Активное выравнивание 3D принтера Ultimaker S5 это гарантия успеха печати. После того, как процесс активного выравнивания печатающего стола закончился, наш принтер настроен и готов к печати. В следующем видео мы продемонстрируем вам сам процесс печати и возможности 3D принтера Ultimaker S5. Спасибо вам за внимание.